Инклюзивное образование доступно. Что вы должны знать о корреспонденте СМИ? Его основная цель – подготовка и создание информационного материала для населения с помощью средств массовой информации. Это может быть работа в области телерадиовещания, информационных агентствах и периодических изданиях в качестве пишущего журналиста, теле- или радиоведущего, репортера, фоторепортера. Необходимые знания и умения, которыми должен обладать корреспондент СМИ – уметь анализировать большой объем информации, знать основы психологии общения, обладать профессиональной этикой журналистской деятельности, понимать работу фототехники, радиотехники, знать методы проверки и оценки достоверности информации, понимать основы линейного монтажа, обладать грамотной речью и ораторским искусством. В рабочие функции входит нахождение актуальных интересных тем для целевой аудитории, координирование работы съемочной группы, выезд на место событий, подготовка материала определенного жанра и тематики, очерки, статьи, аудио-видеосюжеты для телевидения, радио, сетевого издания, печати и информационных лент. Для комфортной работы маломобильный корреспондент СМИ обеспечен беспрепятственным доступом ко всем объектам учреждения. При организации рабочего места учитываются его индивидуальные возможности здоровья, в том числе моторики. Журналистика — это... Очень интересная профессия, но здесь максимально важно не бояться препятствий. Журналистика это профессия, в которую приходит по любви, и только по любви там остаются. Поэтому нужно не бояться развиваться, а пробовать что-то новое, пробовать себя в самых разных сферах журналистики будет а радио, телевидение, а какие-то печатные издания или интернет-издания. Можно пробовать все, что угодно. Главное правильно оценить свои возможности. Журналист ⁇ это многогранный профессионал, и поэтому э, эта профессия дает возможность раскрыть себя с разных сторон. Получить соответствующее образование вы можете в таких вузах, как Московский государственный гуманитарно-экономический университет, Алтайский государственный университет, Тихоокеанский государственный университет. Найти ближайший университет и узнать больше можно на сайте ⁇ Инклюзивное образование ⁇ .РФ.